Всем привет! Это обзоры мобильных игр от MobJ, а у микрофона я, амортис. Ну что, поехали? Сегодня мы поговорим об игре Blood Sword, которую многие почему-то по каким-то непонятным для меня причинам считают игрой в жанре RPG. И если ты тоже так подумал, спешу тебя расстроить, потому что это ни разу не так. RPG аббревиатура, которая расшифровывается как Role Playing Game, то есть ролевая игра. Основным элементом такой игры являются диалоги, квесты, разветвленный сюжет и принятие решений. А не мужик с мечом, как сейчас многие почему-то считают. Ну а когда ты просто рубишь монстров, это слэшер. Так что очень странно, что даже сами разрабы запутались в определении жанра. Персонаж здесь один, так что если хочешь играть магом, это не сюда. Прокачки скиллов и вовсе нет. Какое же это РПГ? Вначале мы видим такую анимированную картинку с тремя строчками текста. Эти строчки заменяют этой игре сюжет, что опять-таки печально. Ведь игра без сюжета это как женщина без груди. Вроде и женщина, но чего-то не хватает. Впрочем, у каждого свой вкус. И первое, что бросается в глаза, когда игра запустилась, это графика. Blood Sword сделан специально, чтобы показать возможности третьей и четвертой тегры, и я считаю, вполне себе справляется с задачей. Потому что в плане графики и эффектов здесь придраться совершенно не к чему, и все выглядит реально круто. Управление стандартное для игр с видом от третьего лица. Есть два режима, режим жестов и интерфейсный. В режиме жестов на экране отображаются только две кнопки комбо. В другом же режиме справа находятся кнопки всех действий, а слева джойстик. Как видишь, все как всегда и ничего сложного. А теперь поговорим о геймплее. По сути, все сводится к тому, чтобы прорубаться через полчища врагов к концу уровня, а в конце замочить какого-нибудь босса. Прорубаться, кстати, иногда не так уж и просто, потому что врагов здесь очень много и пьют они все довольно больно, так что тактика игры, особенно в битвах с боссами, сводится к пресловутому «бей и беги». То есть наносишь серию ударов, а когда здоровье остается маловато, бегаешь по кругу, пока оно не восстановится, что, кстати, происходит довольно быстро. Кстати, комбо вещь весьма эффективная, как против толпы, так и против больших и толстых соперников. Каждая из двух комбо имеет свое время кулдауна, то есть ты его используешь и потом ждешь некоторое время, пока оно перезарядится. А, и еще, если тебя все же убьют, придется начинать уровень с самого начала, чекпоинтов тут нет. А вот что бесило, это звук, вернее озвучка персонажа. Дело в том, что любой свой удар наш мужик с мечом сопровождает выигриком «ыа». Звук один и тот же, а поскольку мы только и делаем, что бьем, он повторяется, повторяется и повторяется. И это начинает ощутимо резать уши уже через несколько минут игры. Давай подводить итоги. Плюсы – красивая графика, динамичный геймплей и эпичные зарубы с огромными боссами. Минусы – непроработанный сюжет, отсутствие чекпоинтов. Кстати, иногда начинает казаться, что геймплейное время искусственно растягивали за счет количества мобов, жирности боссов и отсутствия чекпоинтов. Ну и это ИА, которая мне, наверное, теперь даже снится будет. Неужели нельзя было хотя бы 3-4 выкрика записать? Но в целом мне понравилось. И тебе, дорогой зритель, я советую скачать и заценить. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся, комментируй и рассказывай о нем всем-всем-всем. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob UA. До скорого!